Заботясь о том, чтобы жители и гости Далговпиллса могли проводить свободное время в красивой и ухоженной среде, большое внимание уделяется благоустройству городских мест для отдыха и прогулок. В этом году список красивых и функциональных объектов пополнился сквером Селлес и парком Айспиллсет, где проведены масштабные работы по благоустройству. Строительные работы в сквере Селлес, расположенном на гриве, были начаты в прошлом году и завершились в августе этого года. В рамках проекта благоустроена территория сквера, оборудована детская игровая площадка и зона отдыха. В парке появились велоштативы, скамейки и урны для мусора, обновлен газон и зеленые насаждения. На многофункциональной игровой площадке установлено оборудование для детей разного возраста. Тренажерная зона снабжена оборудованием для укрепления разных групп мышц. Общая стоимость работ составила более 127 тысяч евро без НДС. Я уверен, это будет востребовано среди жителей. Самое главное отношению данного места здесь комбинированно. Скажем, зона отдыха и для детей младшего возраста. Есть место для настольных игр и есть тренажеры для более старших детей и взрослых. Дополнительно к этому благоустроена территория, дорожки, установлено освещение, будет светло здесь. Также в следующем году мы закончим это установление камеры видеонаблюдения, а также небольшого забора вдоль интенсивные улицы, это для безопасности наших детей. В другой части города, на берегу озера Губище, приближаются к завершению работы по благоустройству парка Айспилсайтос. Уже построены дорожки, ступеньки и система освещения, появились новые клумбы и декоративные растения. До конца года установят смотровую вышку с горкой, станцию дезинфекции рук, урны для удобства горожан выгуливающих собак, станцию обслуживания велосипедов, навесы с гамаками и сиденьями, а также специальные скамейки для мамочек с детьми. Общая стоимость благоустройства парка составит более 472 тысяч евро без НДС. На данном объекте были небольшие проблемы, но к большой радости они решены. Работы по благоустройству будут завершены в этом году. Что здесь интересно, будет уже сделана пешеходная дорожка благоустроенная, которая позволит соединить улицу Мера. С улицы 18 ноября мы видим, жители активно пользуются ею. Она освещенная, есть элементы для отдыха, мангальные места. Также особенно, особое внимание будет уделено мусорникам. Наши цели, и мы будем их достигать, это по крайней мере в каждом микрорайоне города благоустроить такую большую зону отдыха для большинства жителей нашего города. Так как мы обещали в планах, это вот иню мы не забыли свои обещания при жителями, внимание будет парку в Гайке. Будем смотреть финансирование на следующий год, на 2024 год и постепенно это все реализовывать в жизни. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даговпилского городского самоуправления.